Так выглядят оставшиеся зимы дрова. Их было здесь много. У нас такое место вот специально для дров. И как вы думаете, где мы берем дрова? Вот видите, такие круглые, красивые. А это ведь агрессивный наш клен. Мы его с некоторых пор стали использовать для бани. Растет он здесь везде, всюду. Стали пилить, приносить. Вот тут совсем близко. Только сейчас у нас уже начинает подтаивать снег, и решили, что надо все-таки заготавливать дровишки, потому что за зиму поуменьшилось достаточно, много ушло дров, и вот сейчас супруг пошел заниматься Деревцами, деревцами, те, которые уже все заполонили здесь, клена, именно вот этого американского клена. Вот у него структура, конечно, очень такая плотненькая, он горит хорошо, очень хорошо горит. И поэтому для бани, в общем-то, это не, неплохое дерево, скажем. Очень хорошо жар вот поддерживает, что так прониклись мы этим кленом и стали вот, видите, какие они большие по объему стали для бани готовить клен. Вроде бы ничего особенного, но тем не менее выручает, выручает в плане дров нас клен. У нас улица Тупиковая. И вот посмотрите, здесь эти клены растут, растут прям в неограниченном количестве. Вот посмотрите. Так что тут можно выйти и запастись дровишками. Хо -хо -хо. Это же вообще чудо, как много их. Здесь этого клена. И он достаточно уже вырос. Посмотрите, что делается. посмотрите, что делается. Так что, если вот здесь себе пилить этот клен, и дров будет огромное количество. Вот. У нас здесь обрак. И вот у нас здесь последний дом. Вот фундамент кто-то когда-то делал, не доделал. Не знаю, хозяин вроде бы есть. И вот в этом фундаменте уже выросли тоже клены такие. И вот муж как раз в этом фундаменте и пилит на эти деревья. И у нас тут вот через буквально наш участок, наш дом уже через пару, пару домов. И все. Вот так вот мы заготавливаем дрова. Посмотрите, как вымахали эти деревья. Так что за дровами ходить далеко не надо. Смотрите, какая из поросли, как выросли а, вот эти клены. Но они, конечно, агрессивные очень, очень агрессивные. Посмотрите, вот что здесь делается. Летом здесь дебри, не пройдешь. И поэтому, если кто-то там пилит, тут, как говорится, все нормально. Никто у нас не ругает за это. Вот. И заготовкой дров мы занимаемся вот с этих плантаций. А клен горит хорошо, поэтому, поэтому, пожалуйста, не ленись и заготавливай. Посмотрите, какие они здоровые, огромные. Для этого, конечно, мы купили бензопилу. Смотрите, как много семян у них. Так что размножаются они просто великолепно. Вот. но эти уже давно стоят и вот мы тут тоже подпиливаем их вот так выглядит фундамент первого тут дома нашего по улице я говорил есть хозяин, нет хозяина но вот мы ему помогаем убирать отсюда всевозможные деревья, которые уже выросли за столько лет ну вот посмотрите, пожалуйста вот наши дрова будем выносить совсем близко от нас и добавлять в нашу поленницу дров Какие деревья выпилили большие? вообще. Потому что дров много здесь. Пили да пили. Пили да пили. Наша заготовка дров. Примерно выглядит так.